Венера ретро или может ли быть от э, ретроградной Венеры нехватка любви от окружающих? Такой вопрос мне задала э, девушка. Здравствуйте, мои дорогие. и Я сегодня готова ответить. Сейчас я еще открою страничку вопроса, чтобы она у меня была перед глазами. Я не буду уже показывать экран, но я благодарна девушке. Э, у нее Написано Окси, наверное, Оксана, да? Ну, в принципе, благодарна ей очень за этот вопрос. Да? Сейчас я все подробно расскажу, как что делать, как исправить ситуацию, как какое решение можно найти и так далее. Да? То есть все-все-все в подробностях расскажу. Оставайтесь до конца, видео будет насыщено полезностями. Значит, что такое Венера ретроградная? Да? Это какое-то в прошлом воплощение было нарушение по отношению к женщинам или к красоте. То есть это могло быть осквернение чего-то красивого. Да? Там человек там я не знаю, вырезал из какой-то картины там, знаменитой «Зайчиков». Да? Или это неуважительное отношение к женщине. Это могло быть воплощение мужчиной. И мужчины говорят, вот женщины – это территория на кухне, да, или там молчи, женщина, или вот, ну, есть такие тоже убеждения в головах мужчин, и сегодня, и в веках точно так же происходили. И мужчины позволяли себе верить, что вот это справедливое <связь> убеждение, <связь> и относились к женщинам вот именно в таком ключе, могли не слушать их э, советов, да, там, э, вообще относиться к женщине как эксплуатация женщины, только. Да, то есть даже жен иногда притесняли, да, то есть ты вот там только для того, чтобы служить мне, и все, и молчи, женщина. Да, то есть такое отношение дает тоже ретроградную, в следующем воплощении, ретроградную Венеру или в сожжение Венеру, ну то есть травмированную Венеру. Если было воплощение женщины, то женщина могла к себе относиться неуважительно, не украшать себя, да, то есть в заброшенном старом платье ходить всю жизнь там, в порватом фартуки, халате, да? не мыть себя, не причесывать, не красить глазки, губки, да, то есть не крас... никакой красотой, не украшать там стол, допустим, свой, там простая похлебка, там как это в... это в фильмах иногда показывают в, в столовках, да, там она там, бяк там это тарелку какой-то каши, да, и такая, бяк эту тарелку человеку, да, там, и следующего так, да, то есть никакого вот творческого подхода, никакого украшения, может быть, даже разрушение каких-то людьми сделанного творчества, да, то есть неуважительное отношение к красоте, к творчеству, к женщинам, можно так сказать. То есть это дает травмированную в этой жизни, и в этой жизни, естественно, прилетает рикошет кармы, чтобы отработать в этой жизни ситуацию. Ну, наша задача э, – осознать. Да? Самое главное – это осознать, что э, ну, достаточно просто для себя понять. Я там не верю в прошлой жизни, как многие говорят, да, там я только верю в эту жизнь, это можно сказать, но можно допустить. Да? Ну, допустим, я не понимаю, что там было в прошлой жизни, я не помню, не знаю, да, там не верю, э, ну, не факт, что это было, да, то есть здесь можно такой пример привести, чтобы было понятно. Человек там вчера выпил алкоголя, ну, лишнего, да, ну, и сегодня ему близкие рассказывают, как там упало, ножки задрались, юбочка задралась, там были видны трусики, там все смеялись, да, то есть такую ситуацию, и человек просто не хочет об этом вспоминать, да? то есть он и не может под воздействием алкоголя вспомнить вчерашний вечер. Но это не значит, что этого вчерашнего вечера не было. То есть вряд ли там столько знакомых, которые рассказывают об эту историю, да, будут врать. То есть, ну, может быть, что-то приврут, но сам факт его нельзя отменить. Да? То есть он действительно происходит. То есть точно так же с кармой. То есть карма – это божественные... Составляющие, которые помнят все. У нас у каждого есть тело памяти каузальное, в котором есть память всех наших прошлых воплощений, всех наших подвигов, побед, косяков, ошибок, всего-всего. Все там сохранено. Но доступ к этой памяти только по мере познания. То есть человеку, который не будет готов спокойно отнестись там к какой-то серьезной, ситуации, допустим, я мне показали, как я своего сегодняшнего мужа, да, мы с ним проживали прошлую жизнь, мы с ним были оба мужчинами, война на разных сторонах, баррикад, и он мне перерезает горло, убил, да, то есть мне я была готова эту воспринять информацию, то есть я спокойно к этому отношусь. У меня нет жажды мести, там ему плюнуть в тарелку, ах ты, гад, ты меня убил в прошлой жизни. Да? Нет у меня такого, то есть я спокойно к этому отношусь. Но, наверное, было бы хуже, если бы мне показали, как там в какой-нибудь из жизней я его убила. Да? Поэтому я еще не готова, то есть, скорее всего, я бы мучилась от этого и не, не, не была готова еще сама себя простить за это. Поэтому мне не показали такое, да, поэтому нам показывает подсознание только то, что мы готовы воспринять. Поэтому э, карма и натальная карта нам может дать вот какие-то такие э, просто показатели, да, то есть просто сказали, что я там оскорбляла женщин в прошлой жизни, это как бы можно пережить, да, когда нам показывают прям образ, как я это делала, то тут не всегда психика готова, да, то есть человек может потом прожить с чувством вины, с чувством, стыда, какой-то промежуток своей жизни, пока не попадет к мастеру, чтобы это проработать. Да? То есть это, ну, это все нужно прорабатывать. То есть божественные законы, я вижу в этом справедливость, что они дают возможность нам осознать свою ошибку и раскаяться, сказать «Прости меня, Господи, прости меня, там, женщины, которых я обидела там, да, вот в этой жизни». Просто сама с собой, сердце да, вот положить руку на сердце, Наедине с собой слух сказать какие-то слова, через сердце пропущенные, по прощению. Это тоже помогает проработать ну, в любую травмированную планету, да, то есть прощение, просить. Дальше, значит, как это проявляется в этой жизни? В этой жизни может тянуть в сексуальные извращения, да, то есть, ну, самые разные, там, как бы, отходим от нормы какой-то, да, может, там, в три утянуть, в... Какие-то э, сложности, которые вот, ну, нормальные люди не используют. Да, там, или большинство людей не используют. То есть может тянуть э, ретроградная Венера в это. Да? Может давать под, большую потребность секса. То есть человек просто без секса себя не представляет. И вот э, некоторые девушки готовы там накрыть стол мужчине, поставить на него там алкоголь необходимый, чтобы он только пришел, и вот у них потом была ночь. Сексом, да, и желательно побольше секса. Да, то есть это тоже может давать э, ретроградная или травмированная венера. Может давать венерические заболевания, да, то есть заболевания по-женски. Это и онкологию в том числе может давать, да, и все, что связано с женскими органами. То есть здесь нужно к этому серьезно относиться и внимательно быть к своему здоровью, там почаще сдавать анализы и так далее, да, чтобы вовремя хотя бы суметь это все предотвратить. Ну, прокачивать, сейчас я это расскажу, то есть когда начинаете прокачивать Венеру, то есть как причину, да, то есть не просто таблетки попили, а причину убрали, то это перестает в вашей жизни проявляться, то есть перестает, перестают даже болезни веннические появляться в жизни, может такое быть, да. Любовь близких людей в дефиците, такое тоже может давать Венера, да, то есть идет какое-то критичное отношение к окружающим. Кажется, что вот они не... Как это, мне нравится фраза, да? Если, говорит, меня любят не так, как мне надо, то значит, меня не любят. Да? То есть здесь именно вот такая позиция. То есть люди, скорее всего, любят вокруг вас, но они не проявляются на том языке любви, который вам нужен. Да? То есть мы знаем про пять языков любви. Это вот прикосновение, помощь, присутствие поддержка, подарки, еще какой-то там, да, ну, в принципе, все знают эту книжку, есть посты, можно все это почитать по языкам любви, посмотреть просто, какой язык любви у вас стоит на первом месте, да, кому-то это прикосновение, да, то есть очень важны за руку тиржашки, обнимашки, целовашки, да, там, вот, чтобы мужчина там стоял рядом сзади, вот так вот вас обнимал, да, вот это вот важно, прям ценность такая мощная, еще какие-то моменты. Если времяпровождение или подарки, да, то очень важно, чтобы мужчина дарил вам подарки. То есть, если подарков не дарит, то все, не любит. Женщина воспринимает, что меня не любит. Да? То есть мужчина, может быть, там, на своем языке проявляется, да? то есть там, для него может быть важнее времяпровождение или там поход, отпуск вместе провести. Вместе покушать, и он чувствует, что я, вот, э, она меня любит, и я ее люблю, я так проявляюсь. А женщине нужно на другом языке. То есть посмотреть, какой язык ваш. Да? Может быть, где-то объяснить своим близким, что вам не хватает прикосновений, что вам нравится, чтобы вас гладили по голове, чтобы вас там держали за ручку, там, проводили по щечке, да, там, или какие-то прикосновения, которые вот вам приятны. Да? Также с сексом да, можно... Ну, в принципе, когда вы прокачиваете э, уже Венеру по, Сейчас я это тоже все обязательно сегодня расскажу. Оно как бы ослабевает вот эта ежедневная потребность в сексе, э, э, Вот эта вот потребность каких-то вот извращениях, То есть совсем по-другому начинаете смотреть. Другие чакры открываются у вас, более высокие уровни любви раскрываются у вас. И уже э, получается... Как бы получить необходимые потребности, да, закрыть необходимые потребности через другие моменты общения. Да, то есть вот когда верхние чакры открываются, то даже просто поговорить с мужчиной в каком-то приятном ключе, когда мы не ссоримся, не спорим, да, то это тоже занятие любовью. Просто поговорить, да, просто быть вместе творческий какой-то момент, что-то делать вместе, там, тот же ремонт, тот же поход, да, тот же, та же игра в шахматы. Это тоже, в принципе, занятие сексом, потому что две составляющие тонких планов соединяются в человеке. И уже секс, как мы привыкли его воспринимать, это уже как последняя такая стадия, завершающая стадия секса, а секс начинается гораздо раньше, да, то есть в общении с человеком. И вот Венеры в ретрограде часто это не видят, не осознают. Да? То есть для них секс – это вот последний момент, вот этот, да, который воспринимается. Это тоже может быть. Значит, что делать? Да? Что делать? Как это прокачивать? В первую очередь это... Не принесла, да? Ладно. Ладно, напишу мантру... Странно, думала, что здесь у меня тетрадка с мантрой. Мантру напишу под видео. На ютубе под видео будет написано, комментарий, мантра. Хорошо? Чтобы это читать повторение мантры, значит, 108 раз это один круг считается. 108 почему? Потому что повторяя 108 раз мантру, мы доставляем удовольствие Богу. То есть бог Венеры э, или личность планеты Венера да, э, э, получает удовольствие и уже начинает с нами дружить. Да? То есть что такое ретроградное, что такое сожжение Венеры? Это Венера, которая планета с нами не хочет дружить, и в нас проявляются негативные качества ее. Как только она с нами хочет дружить, уже начинают проявляться позитивные качества. Насколько быстро вы хотите отработать это? То есть, может, кто-то хочет прям вот все, через неделю уже видеть крутой результат, да? Кто-то хочет там спокойно в течение года это зависит от этого будет зависеть, сколько кругов вы будете читать, да? то есть, ну, первый раз, конечно, 108, пусть это будет, ну, пусть это вас не пугает, мантра короткая, на первый раз вы, может быть, ее будете читать 10-15 минут, но когда вы ее повторяете, повторяете, повторяете, то уже вот у меня уходит там 3 минуты на прочтение одного круга. Если вы хотите усилить, значит, повторяйте, Два круга, три круга, четыре круга, шесть кругов, шестнадцать кругов, да, то есть на ваше усмотрение. Ну, я не призываю это делать первый день, первый день достаточно одного круга, это уже будет шаг, потом через неделю можно будет два круга добавить, то есть по-медленному. Сколько всего времени читать, да, столько недель, понимание, формула, да, это формула для всех мантр, в принципе, в ведической культуре, только недель, сколько вам лет, плюс одна неделя. Да? Допустим, я там начинала читать, мне было 44 года. Да? 44, даже раньше, наверное. Ну, ладно, пусть будет такой пример. 44 недели плюс одна, 45 недель. Иногда бывает так, что пока я дочитала, мне там уже 45 исполнилось, да? значит, 46 недель. То есть вот такой вариант. Вообще рекомендуется читать мантру Венере только в ее день. День пятница. Да? То есть раз в неделю вы читаете эти мантры. Ну, если хотите ускорить ситуацию, то можно и каждый день в неделю читать по одному кругу. Тогда у вас за неделю будет семь кругов. То есть это будет больше результат, чем если вы один круг раз в неделю прочитаете. Да? И там для начала, пусть даже 10 минут вы будете находить в день. Это не такое уж большое вложение в себя, но результат от него будет очень крутой. Так, что еще? Есть такие сказки, терапевтические сказки или исцеляющие катхи. Можно в гугле набрать исцеляющие катхи. И под видео я повешу, у меня в ВКонтакте есть группа, где я складываю такие инструменты, которые, она открытая группа, маленькая группа, я в нее приглашаю только если клиенту, провожу натальную карту и даю это как инструмент. То есть ну, в нее можно зайти свободно. Я тоже повешу под видео в комментариях эту группу «Сказка о Венере» по пятницам. Она там в аудиоформате, очень удобный. Вы в это время можете делать какие-то домашние дела, потому что для всех время сейчас очень такой важный ресурс, времени не хватает. И поэтому, когда вы делаете какие-то домашние дела, и вы можете воткнуть там э, в ушки, э, и слушать эту сказку, то это... Точно гарантированно, что вы сделаете, да, то есть, ну, точно такая же формула, что столько недель, сколько вам лет, плюс одна неделя, да, слушать по пятницам такую сказку. Это тоже очень крутой инструмент. Так, все, что связано с красотой, да, все, что связано с красотой, это громадный, вообще, такой, много-много-много можно перечислять, да, то есть... Все, что вы можете делать красивее, творчество, любое творчество. Вот хочется вам вязать, вяжите. Хочется вам цветы выращивать, выращивайте. Любуйтесь своими цветущими цветочками, да. Рисуйте. Шти лепите, да, там э, какие-то шкатулки люди делают, разное-разное творчество. Все, что вас тянет к творчеству, делайте. У меня э, есть девочки знакомые, которые уже, вот, придя ко мне на астрологическую карту, они уже прокачали свою Венеру, занимаясь там украшением тортиков. Ну, то есть делают тортики на заказ, по-красивому по красивым украшают, и там ну, уже было видно, что прокачано. Да? То есть даже внешность меняется у женщины, когда она прокачивает свою Венеру. Венера очень важна, потому что выйти замуж, нравится другим людям можно только, если Венера в гармонии. Да? То есть если нет, то начинаются проблемы. То есть вот мужчина понравился, он у вас раз сливается, исчезает куда-то там, бросает. И вот следующий точно так же, да, то есть такая ситуация. То есть Венера очень важна для того, чтобы отношения были гармоничными, чтобы нравиться мужчинам. Ну, вообще всем окружающим нравится, нужна гармоничная Венера. Все, что вы можете сделать с красотой, я не знаю, там, на даче по-красивому посадить там э, что-то, да, там, цветочки, помидорчики, я не знаю, там, что, что вот вы любите, да. Может быть, это творчество может в интернете, да. Я очень много знаю людей с травмированной Венерой, именно работают там в создании сайтов. Создание имиджа, да, то есть имидж женский, подбирать хорошо там одежду, вот это вот сочетается, вот это не сочетается, то есть вот такие моменты. Я, например, плохо это знаю, у меня не хватает времени на, с имиджем пока что, да, не добралась я до него, но вот э, девушки э, очень хорошо развиваются в этом, то есть закончили одни курсы, другие курсы, третьи, Венера стабилизируется, гармонизируется, то есть это очень ценно, чтобы чувствовать от окружающих любовь, да, Здесь такой момент, я тоже рассказываю, это, кстати, бывает и на травмированной Венере, есть ощущение, есть у многих и без, без травмированной Венеры, есть такое тоже ощущение, что окружающие не любят, да? что или любят не так, как мне надо, да? как я вот уже привела пример. Здесь такой момент, что это может где-то тоже в прошлых воплощениях прилетать по карме. Это значит наша с вами кармическая задача самой себя долюбить каким образом самой себя долюбить значит что-то делать для себя такое что вас делает счастливый то есть ну для начала это берете лист бумаги ручку пишите что вас делает счастливый да там не знаю смотреть на красоту да смотреть на красоту кстати тоже для гармонизации Венеры очень классно там опавшие листики осенью там цветущие деревья весной там цветочки рассматривать как они как у них там лепесточки, как вот это все такая как бы мини-медитация, да, наблюдение за красотой, она тоже будет улучшать Венеру, наполнять вас. Дать себе любви, да, дать себе любви, то есть узнать, какой у вас язык любви и додать себе. Если у вас язык прикосновения, значит, запишитесь на массажи в спа, да, водяные какие-то процедуры, делайте самомассажи, то есть ладошки, стопы, щечки, там, я не знаю, волосы, массируйте, да, там плечевой пояс, куда дотягиваетесь, да. можно все тело трогать, да, не бояться никаких э, точек, э, все тело ваше вы имеете право трогать, то есть у многих есть такое чувство вины, там, с детства родители били по рукам, или там воспитательница в садике, э, руки нельзя было там под одеяло закид, засовывать, да, там сразу они думали, что дети там не знают, чем занимаются, да, начинали там иногда кричать эти воспитательницы, да, говорить, ты как-то посмела, как ты можешь, как тебе не стыдно и так далее, да, то есть у многих запрограммировано вот это, что там себя где-то трогать нельзя, это глупости, выбрасывайте это в мусорное ведро из своей головы, трогайте себя где хотите, где вам комфортно, где вам приятно. Если э, у вас язык любви, э, прикосновение, для вас это важно. То есть додайте себе сами. Да? Если женщина сама себя гладит по грудям, мужчина любит ее груди и хочет прикасаться, хочет быть рядом. Это э, даже я знаю такие примеры, которые рассказывали бабушки, моего поколения бабушки. Да? То есть это в древности было обязательно принято. То есть наедине с собой женщина себя гладит, чтобы потом мужчине тоже хотелось гладить. То есть мужчина – это зеркало, наше зеркало. То, что мы себе додали, мужчина просто отражает. Если женщина сама себя любит, все мужчины вокруг любят. Да? Влюбляются прямо вот на раз-два, вот так вот, да? Если женщина сама себя не любит и говорит, кто-то меня должен оценить, кто-то меня должен полюбить, не я сама. Все, она э, в утопии, она ошибается, и она всю жизнь проживет, так ее никто и не полюбит. Да? То есть здесь это очень важно. Делать для себя какие-то подарочки, радости. Не идти через силу воли, идти через мотивацию, женскую мотивацию. То есть надо что-то сделать важное, ценное вы не можете себя заставить, да, такая прокрастинация, откладывание на потом, значит, придумываете себе какую-то награду. Вот сделаю вот это большое дело, куплю себе там кружевной лифчик, который мне понравился там в магазине, да, или куплю себе пирожное, которое я давно себе не разрешала из-за того, что у меня там лишние 2 килограмма, или спеку блинов, или сделаю что-то вкусное, то есть саму себя женщину нужно как-то мотивировать да, на все это. То есть не идти через силу воли. Это тоже помогает прокачивать Венеру. Тоже дает возможность гармонизации и позитивных отношений с планетой Венерой. И планеты хотят с нами дружить. Просто мы делаем поступки, которые от нас уводят в сторону и отворачивают от нас планеты. Поворачивают к нам их негативные качества. Поэтому задача, конечно, раскаяться и исправить ошибку. Я считаю это справедливо. Божественные силы дают нам возможность исправить все наши ошибки, все мы где-то там что-то ошибались и косячили в прошлых воплощениях, то есть, ну, сами знаем, что святых их единицы из миллиардов людей, единицы из миллиардов людей, да? значит, и вполне возможно, что и те, кто сейчас смогли там прожить жизнь как святой, они могли и в этой жизни чего-то накосячить, поэтому… Не бойтесь своих прошлых воплощений, и что там что-то накосячили. Не бойтесь. Все святые становились святыми, просто осознав какие-то свои ошибки. Иногда очень жесткие ошибки, которые они, продолжая быть святыми, делая уже хорошие поступки, продолжали жить в чувстве вине, вины. Да? То есть что-то большое надо было накосячить, чтобы продолжать даже вести святую жизнь и чувствовать это чувство вины. Поэтому просто наша задача – исправлять, да? Что еще можно дать себе любви? Сейчас у нас поколение недобаюканных, да, вот мультик такой есть, классный, недобаюканный называется, тоже можно на ютубе найти, посмотреть. Что это значит? Наши родители бежали на работу, на маленьких детей почти не было времени, я точно такая же была, детю не уделяла внимания, толком приходила уставшая, и уже некогда было даже обнять и поцеловать, и сейчас пожинаю плоды всего этого. И э, что мы можем сделать? То есть уже прошлое мы не можем исправить, но мы можем в этом настоящем додать себе вот этого вот воюкания, колыбельных песен, э, не знаю, качания, да, качели, э, гамаки, э, кресло качалки, да, вот это вот состояние, которое э, вот раскачивая тело, оно уходит в какую-то медитацию, да, такое классное расслабление женское тоже это дает. То есть, пара крас, красоту еще, да, это, платьюшки, да, очень часто мы слышим, что платьюшки, это, кстати, тоже Венеру включает, длинные платьюшки, которые касаются пола, да, или юбочки, которые касаются пола, по ним реально идет вот в таком формате энергия Земли, женская энергия, она очень важна для тех, у кого травмированная Венера, очень важна. Не обязательно с такой юбкой ходить на улицу, да, допустим, вы там стильная женщина, и вам, но ну, некуда пойти с такой короткой юбкой, с такой длинной юбки, да. Делайте это упражнение дома. Одевайте там хотя бы по пятницам раз в неделю такую длинную юбку и проводите этот день в этой юбке. Вы будете чувствовать, как вас наполняет энергией, женской энергией. Это очень круто. Конечно же, красота во внешности, да, красота в одеждах, женская красота, да, то есть когда вы ее прокачали, вы потом одеваете джинсы и простую рубашку, и вы все равно в этом во всем женственно выглядите. Танцы, танцы, йога, может быть, спонтанные какие-то танцы, да, вот просто включили любимую музыку и там покривлялись, вот как у вас получается, куда тело пошло, да, чтобы никто не видел. Это тоже очень круто прокачивает. Там танцы живота, есть еще такой йогический танец, каушики или каушики. Его тоже можно на Ютубе найти, девушки наснимали очень много роликов сейчас, его вот там 21 минуту танцуете, движения, в принципе, одни и те же, она делает, ну, там, повторяете их, они по кругу идут. Очень э, круто включает энергию женскую, прокачивает Венеру, очень круто. Не советую девушкам с Венерой спортзалы и э, качалки всякие, да, что у меня сегодня падает, да, не, не советую, потому что это вы Марс будете прокачивать, мужскую энергию, и женщин у нас мужественных и так хватает, поэтому старайтесь, пусть это будет йога, пусть это будут танцы какие-то, вот лучше вот в такую, физ нагрузка она нужна, конечно, пусть это будет прогулка перед сном, может быть, быстрым шагом, ну, с бегом тоже там надо аккуратно, смотря в каком возрасте, смотря на каком вы питании, потому что можно там наделать себе проблем со здоровьем поэтому бег аккуратнее, но прогулка, она безопасна, то есть два часа прогулки по солнышку, чтобы было хорошее настроение, да, получить солнечные лучи, прогулка босиком, да. вот сейчас уже у нас, я снимаю этот ролик в конце мая, поэтому уже многие могут воспользоваться, поделать для себя вот эти упражнения, хождения босиком по земле, то есть женщина, до хождения босиком по земле и после хождения босиком по земле это разные женщины. Обязательно попробуйте это упражнение. Я, например, вот делаю даже зимой, даже когда у нас падает снег, и я по снегу хожу босиком, и удивительно, что это не холодно. Да, то есть я думала, что это ужасно, ноги сразу замерзнут, ничего страшного, муж переживает за меня, что я простыну, но я не простываю, да, то есть, ну, а лето – это сам Бог велел, самая такая возможность воспользоваться, разгрузить какие-то негативные моменты в Землю, они уходят из нас, да, напряжение какие-то уходят, используйте обязательно это, потому что из трех важных планет э, Венера очень важно, чтобы быть счастливой, чтобы быть женственной, чтобы принести миру какую-то пользу, чтобы мужчины вас любили, обращали на вас внимание, выбирали вас да, среди там, многих женщин. Обязательно прокачивайте. Еще сюда мне хочется сказать про камни. Да? Очень, ну, Сейчас много в интернете тоже там камни по планетам, по гороскопу подбирают. Да? Если у вас травмированная планета, какая-то, будь это Венера, будь это там Сатурн, Марс, Меркурий, что угодно, да? с камнями нужно очень аккуратно. Почему? Потому что камни, в отличие от мантры, усиливают те качества планеты, которые у вас есть, усиливают. Мантра гармонизирует, то есть она из минусов в плюс переводит ваши качества. Сказки, которые лечебные катхи, они из минусов в плюс переводят, гармонизируют, а камни усиливают те качества, которые есть. То есть, если у вас ретро-венера, и вы одеваете там, хотя бы вот этот камень, розовый, розовые камни, да, там, бриллианты, кстати, тоже это камни Венеры, да, все розовые камни и белые, и кипельно-белые, они примерно к Венере. Да, там, ну, там нужно немножко детальнее смотреть, но в основном это так. Если у вас травмированная Венера, и вы еще носите бриллианты, у вас начинаются проблемы очень серьезные, то есть она усиливает негативные качества. У вас начинается непонимание с мужем или там с мужчинами, непонимание с близкими, нехватка любви. То есть ваши качества усиливаются, вы их в себе не замечаете, но мир отражает и начинает относиться к вам так, как вам некомфортно. То есть вот этот момент нужно запомнить. То есть как только вы там пару месяцев прокачали свою травмированную планету, тогда уже можно пойти к мастеру, посмотреть по камням, что вам по камням можно, да? и тогда уже можно какие-то камни. Без этого, без этого камня лучше исключить, лучше исключить, да. То есть пусть это будет какая-то бижутерия, но без натуральных камней, потому что натуральные камни очень сильно усиливают качество. Допустим, вам надо какое-то качество усилить, да? Вы должны быть уверены, что эта планета у вас гармонична к самой карте, да? Что в этой жизни вы там не делали нарушения, чтобы разбалансировать эту ситуацию, потому что натальная карта показывает на момент рождения то, что принесли карму из прошлого воплощения, да? В этой жизни человек может прийти с идеальной э, картой и уже накосячить, да, и тогда камни будут снова усиливать негативные качества, что нам нежелательно, да? потому что это дополнительные делаем ошибки, потом их отрабатывать, по карме прилетает, и важно, чтобы э, вот в эту сторону не продвигаться, идти в благость, да? идти в позитивную сторону, э, в, в то, чтобы делать хорошие дела. Ну что, дорогие мои, я думаю, что я достаточно, так, сейчас я гляну, чтобы, да, так, про поменять и исправить я все рассказала, да, внимательно посмотреть. Так, что еще, все с красотой, угу, угу. все, все, что себе в шпаргалки набросала, все рассказала. Хорошо, надеюсь, что мое видео будет полезно, подписывайтесь на мой канал. Пишите свои комментарии, пишите вопросы, я буду вам очень благодарна и буду снимать видео по вашим вопросам обязательно. Я как бы мало уделяю внимания Ютубу, э, больше я провожу времени в Инстаграме и ВК, в Телеграме тоже сейчас провожу время, но тем не менее я каждый раз думаю, что мне нужно начать внимательно относиться к Ютубу, больше снимать видео. Так что ваши вопросы будут меня вдохновлять на то, чтобы я снимала новые видео. И благодарю вас, обнимаю вас, девушки, дорогие мои. да, Берегите себя, разрешите себе быть счастливыми, идите в этом направлении. Счастье – это результат ваших правильных поступков. Всего лишь навсего. Никакого не везения. Просто делайте правильные поступки, и вы будете счастливы. Чувствуйте себя обязательно. В кайфе – это очень важно для каждой женщины. В удовольствии – вот это самое-самое важное. Хорошо, мои дорогие, на сегодня у меня все. Обнимаю и увидимся в следующих видео. Пока-пока.